То есть у нас формируется образ, средствами массовой информации формируется образ того, какая женщина должна быть. И раньше таким идеалом женщины были модели. Да? То есть она показывает модели, модели выходят замуж за футболист, за принцев. Это, значит, пример того, как нужно жить. Это самые красивые, самые успешные женщины. И, соответственно, женщина хотела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 Другое дело, что избыточное э, наличие жира, когда он уже влияет на фигуру, когда фигура становится не настолько как бы, красивой, э, какой, э, например, женщина бы хотела, или это э, уже начинает существенно влиять на ее здоровье, так, тогда это действительно э, повод да, для того, чтобы заняться собой. И есть индексы да, э, идеального тела. Самый простой из них – это когда вы вычитаете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 Подытожим, да? что нам нужно сделать. Да? Э -э привести в порядок психологическое состояние. Э -э режим э отдыха очень важен. Э -э очень э важно исправить осанку, верно? Это э упражнения, которые регулярны, и э упражнения э направлены на подвижность именно грудного отдела.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 лимфатическим дренажем, да, там, кедровой бочкой, какими-то э, средствами, да, то есть сп специальные какие-то травы, которые вы будете принимать э, внутрь. И Вот все, что вы хотите, только вот этот комплекс он должен быть обязательно. Тогда результат будет стойкий и результат превзойдет ваше ожидание. Это я вам просто гарантию даю. Э, и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 Вот. Ну и кроме этого, у меня есть почта abonsai, я сейчас попробую все-таки написать эту почту, и надеюсь, что ее видно. A, B, O, N, S как доллар, палочка с точкой, A и палочка с точкой, abonsai, mail.ru, такой очень простой, простой очень email.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 Тогда еще раз приглашаю вас к нам в клинику, пишите, задавайте вопросы. И огромное вам спасибо за то, что вы были все это время со мной. И спасибо вам за внимание к этой информации. Всего доброго и до новых встреч.